А <смех> <Мне> не даровано <дорогой. смех> я, я сейчас опять надо отойти И Давай Идово Что? отойти? Чего? Чего? Чего? Так правильно, сноп стена сначала надо сделать, а потом испечь из этого снопа стена хлеб. Надо три снопа стена для одного хлеба. Шенитьба. Тыгнем в а? Какая. Какая со свиньей очистка? Свинь нет очистка. А, надо сделать это кожаное седло и, делаю, и прыгать с горы. У меня есть два куска э, кожи. У меня уже на один сет железа хватает. А в чем мне делать сет железа или сначала железную кирку? Вс? Вот слушай, да, дай один, один кусок кожи можешь дать? Это мало. Короче, делаю сейчас. Пропиши Немерлео, кип инвентаре, пропиши Немерлео, Кип Инвентари.ру. Чтобы вещи не упадали. И что? Все, точно? Как Посмотри на меня, Андрей! Сейчас я приду, короче, посмотрим. Смотри, какой я красавец! Смотри назад! Плохой старик! Это агент П-3, Сергей Нечаев! Ответное назначение Аргентум! Агент П3. Сергей Нечаев. Кодовое назначение. назначение аргенту. Че что ты плавил в это железо? Там в этом, в печке, на моем угле, а? Там оно уже переплавилось. Я по Я пошел его убивать. Ух ты, шьё. ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ух ты, Да ёбая, ты загляни, сколько их там, ёбая. Пошёл, пошёл. Извините. Я их не знаю, как их победить, там плохо их. Я, я, я еще бы в них ему. Подожди-ка. Вот так. Нет, ой. А, так... А, так тогда О! Так, милочек. Они все мои оборону прорвали. Не, не. не ори, не ори. Так вот, я сейчас заболею, не доготовлю тут, короче. Я разобрался с этой ордой. Спокойно переходить в этой шахте. Нафига. Я всех перебил уже. Нету. Нету. ой, <смех> <смех> Да, короче, я прыгаю, попадаю в какую-то дыру там, там в этой бомбе. Я пытаюсь как-то из неё выйти. Ничего не получается. Ух ты ж, ё хорошо я так получил -то. Где эта дура? Ё-моё Подожди, я придумал У лайфхак, как эту дуру засыпать Так? Можно прыгать, короче Я знаю, что это ты сделал на, не мать, ты не отсюда не Иди, Там золото, там есть золото. Я вижу его. Специальное предназначение аргентом. Пошел, пошел, пошел, короче. Как говорится. Пошел а, на специальное нагношение. Предназначение... Пошел! За факелами эту шахту заставить! Теперь, вынеси всех! О, ох ты, Емать! мать Нет, я не сдох! Побывал. Специальное предназначение аргентам! За ем, они ее меня убили! Так, Агент П-3, Сергей мичаев Специальное предназначение аргентом. Пошел, пошел, пошел! Работа! Пошла. Пошел туда, нафиг. Черт, е-мое, нет, боли, мишка не пасла. Ладно, пошел, пошел, смейте к черту. Пошел туда, Вот. Прямо <пух> не туда. Спасибо, что заманил их ловушку. Я заманил. А, теперь мне придется как-то с ними разбираться. Так, давайте. Опа, не, дождется. Стоять. Понимаете? Ок, ок, ок. Убирайте, убирайте. Ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок, Я там вижу лаву, почти рядом лаву. Ну, филитон. Железы, кстати, есть, можете взять. А нет, хотя... Мне оно по по понадобится больше. А мне вот сейчас уже хорошо, так как... По Поставили сампойнт мне вот здесь. Вот где я сейчас стою. Так, как он так? Или... ⁇ мная ⁇ Ой, ё я, я тупой. Ой, нет, не так. И палки вот так, я понял. Угу, спасибо. Так, этот палки перените сюда. И перените сюда. Все отлично! Кремень, палка, перо. Кремень, палка, перо. Отлично, отлично. У меня есть тридцать одна стрела и лук. Тебя убью за это. Все другое! Вообще! Не спрашивай! Целых три штуки! Понимаешь? Целых три штуки алмазы! Тут еще и золото! Тут еще и ради кули! радикули Мой ради кули! Мой ради Нашел случай, и меня пищат от этого возбудитель-то. Ну, я сейчас брохнусь, где-то. Отлично, просто супер, я пробрался в крепость. Сереб, Эндер Перл, Снег, э -э, Книга Зачарования Добыча два, Яблоко. Офигеть. Нафига? Ты меня убил, объясни мне. Куй, Силфиш, ты мне врешь? знаешь это ты был а руска <связь> <говорит> вообще какого снега ты чё поломана я сейчас <говорит> я понимаю конечно что конечно в крепости сложно выживать но не настолько блин Тут ещё болезнь? Слушай, а только вот где продолжение крепости-то? Позди, дай мне гомомода 3. Дай гомомода 3 мне. Надо. Знаешь, сколько инверторов там нет? Какую <свистит> штуку? Там нет инверторов. В это, в... Как он называется, я забыл, В крепости. Слушай, ты не можешь тебе от этого? Не надо, дай мне Гомомода 3. Мода три мне да, мне гамма-мода три нужен. Если ты наверху, то не надо, мне нужна гамма-мода три. Андрей. Вот, пухло, спасибо. Так. А, -а, а это для этого как тебе там Дай мне уже ГМОД э, 2, ГМОД 0. Желание мне включи, короче. Желание мне включи. Где же это интересно? Еще не воду даже. Н у меня нет досок. Черт, что за у меня был, нет пуль, они не нужны, нету палок, мне палки тоже не нужны, чтобы сделать алмазные петли. <сех> <сех> Это не мне в себе. Да, если ты тебя доски, то очень хорошо будет. Давай И второй. Давай, давай, давай, давай. Хорошо. Стой на Вот, спаси! дай и мне досок заберись дай мне до я пока всё попу я его убил уже я его убил уже да босса дай Босса дай Вот Все, боба, бобос, бобос, всем из у меня алмазная кирка. I don't know what